Компания НСП очень много собственных продуктов, которые компания нигде не закупает. Она их сама производит, сама продает свои собственные сети партнеров, клиентов и дистрибьюторов. Именно поэтому компания очень ценит именно качество, поэтому она старается... Не, как бы не торопиться с рекламой, ее задача основная – максимальное качество, потому что дистрибьюторы, которым она это продает, они этим пользуются уже десятилетия, поэтому им продать плохой товар – это значит потерять дистрибьюторы, ну и, соответственно, клиента. Поэтому я выбрал эту компанию, это у меня уже третий сетевой проект. Получается, что у меня было ну, как бы неудачных несколько компаний, в которых я себя попробовал. Я понял, что люди могут расти в любой сетевой компании абсолютно. Растет, как говорится, все. Вот, вопрос, что сохраняется. И вот в NSP мне понравилось то, что сохраняются клиенты. То есть, сохраняются люди, которые попробовали один раз этот бренд и остаются с ним, ну, в принципе, почти навсегда. То есть, редко. Они многие пробуют разные другие бренды, а потом они как-то раз потихонечку возвращаются. А компания занимается производством и продажей продуктов в разных странах мира. И она делает единое качество, как для России, Америки, Израиля, Японии, Кореи, Таиланда и так далее. То есть, компания имеет единое качество продуктов по всему мировому пространству. Это очень о многом говорит. Большинство И она, на самом деле, законодатель моды в области продуктов этого содержания. Таких компаний не так много. То есть, компании эталоны по качеству, вот, они не имеют никакого отношения к политике. И, к сожалению, наши, некоторые российские, не очень добросовестные компании пытаются связать ну, свое, ну, порой низкое качество продуктов, с тем, что вот политически нужно кушать свой товар, там какое-то свое качество. То есть те, кто пробовал NSP-шный бренд, они понимают, что перейти на продукт более низкого качества просто ну, неохота. И поэтому люди один раз попробовали, они наслаждаются этим долго. И, кстати, по большому счету, если взять цену, то цена продукта NSP, привезенного из Америки, иногда ниже, чем у нас вот собрать на Алтае травки нарезать их, э -э нафасовать да. и получается дороже